Всем привет, зрители-подписчики канала Zero One. С вами Никита. Сегодня мы рассказываем про Ксион. Как Херс Фрим 2. Как убивать рабов? Ладно, короче, с вами Веном Гриффинс. Ну да, и мы продолжаем, как всегда, собственно. Я переобучаю наконец-то своих принципов в мега-легионеров. Наконец-таки. У них 75 ближний бой, нифига себе. Жесть. Ну-ка, я могу всех переобучить? Не хватит денег. Так, этих я смог переобучить легионеры-ветераны. А, ну, кстати, не обученные, точнее, не прокаченные легионеры-ветераны, они практически не отличаются от принципов. Те же самые. ну Блин, когда чума закончится? То есть, по сути, это то же самое получилось. Нормально, у него там же 9 отрядов. В горизоне. Сейчас наемников брать. Вот сукин сын. Сукин сам? Да. Покин сан. Так. Первая как гордо претарианцы. Наконец-то я достиг того, чего я достигал сто лет, наверное, в обед. А куда делись рабы, кстати? Эм, они пошли, короче, убивать долматов. Че к чему? Эм. Ты смотри на это вот просто. Что это такое? не знаю, но на марш полетели <laughs> <бет>, Ну, <но ладно. свят> видимо, Сейчас, так... посчитали Рим, типа это небольшая незначительная цель, давайте пойдем Далматов <свят> Но вскоре на марш главное Ну ладно, идите атакуйте Далматов, <свят> я не против Не знаю, что произошло, короче, ладно, я ухожу всем регионам отсюда, убиваю. <свят> Потому что это какая-то тупая хрень Так, Давайте-ка мы поставим казармы когорт легионеров а, Такая вот не знаю где их поставить бы блин Потому что у меня так это вроде тут особо армии-то и нету нигде Хотя вот давайте-ка вот здесь это центральная наша территория Нифига себе, реально, сколько у них атака, у этих легионеров-ветеранов. 75. Жесть. 75? 75. Фигеть. Ну, это прокаченные, конечно, но, типа, они все равно, прям, жесткие какие-то ребята выходят. А я могу нанимать тут кого-то вообще? Кого я могу из легионеров нанимать? А, пока только легионеров-ветеранов и обычных легионеров. Мне надо построить казармы-когорт. Так, а что дальше у нас профессиональная армия? Дальше можно еще изучить. Как горта орла, как горта адвокатов, конницы легионеров. что-то там вообще жизнь какая-то. Ты захватила этот, этот город? Ты мне надо отсюда уходить или нет? Mm, да, можешь уходить. Тебе опять надо помогать, может? Нет, да сейчас. Ну хотя там, смотри, там анарты стоят, ну ладно. Мне Потому надо все спешить. равно улучшиться пока, у меня эти войска не улучшены. Надо их вернуть на территорию свою. Ну хорошо, я буду пока что армию новую собирать. Вот тут анарты стоят, блин, у них тут стак стоит. Ну, стак, ну, бомжей, сказал. А у меня уже появятся мечники с круглыми щитами. Ого. У он... меня знаешь, сколько риска раскола? Сколько? 48% Я не могу ничего с этим сделать Это, видимо, было заранее продумано что такая хрень была, когда у меня появились легионеры Может, ты пофлиртуешь с папирями Политическое событие Молодец, но 48% все равно висит Как с этим что-то сделать Угу кто меня больше всего подсирает? Какая фракция? Корнелия у меня написано. Прикол в том, что это у Корнелия птичь. там новый вождь появился, у которого вообще нет никакой харизмы. У него 21 год. Я типа он взял мне устроил сейчас восстание. В течение гражданской войны, это конечно тупо. А, лидер погиб в бою, из-за этого он оказался недовольным. Блин, серьезно? Из-за этой херни ты сейчас восстание устроишь в стране? Ты вообще мудила. Ты скажешь, подстроен ты был, судя. <laughs> ну да, я специально рабов вызвал специального посла в этот город. И они специально ему устроили засаду. Просто вообще. Трипл. Так, ладно, я пропускаю ход. Что еще делать? Я ничего не могу сделать. Ну, походу, придется сейчас с легионерами воевать со своими. Будет забавно. Просто топовые легионеры против топовых легионеров воюют. Весело. Собрать вот здание. <клыш> ладно, я этих долбанных кутонов, которые возомнили себя правителями. Бутоны. На <клыш> <Да>, батоны. <клыш> Starcraft 2. <клыш> да. Так, я этих бомжей. Нежим нападения пусть будет. Пика в гору просто. Купировать. Фраг сничтожен отлично. Так, наемников распускаю, конечно же. <клышен> <клышен> так, как, почему такой беспорядок большой? У так и с будет. Да господи. Как мне войска спорить, что в не будет. Вы мне объясните. Надо <клышен> еще один на менять отребь. Заколебали просто. Надо тебе просто достигнуть того момента, когда у тебя не будет захватывать кто-то да Надо так сделать. И тогда не будет восстаний никаких. Я вот даже сейчас не знаю. Ну, здесь у меня гарнизон полностью восстановлен. Здесь, здесь, здесь могут отбиться землекругов. Здесь у меня тоже гарнизон стоит. Хороший. Я <shaving> не знаю даже. Блин. Главное, что чему уже нет больше... Ну да, это довольно хорошо Так Так-так-так-так-так Ну, блин В принципе, я смогу защитить свои города Вот Так, ну почему это недовольство? Долговая ставка Розаход, а Зима Ну, конечно, зима, да Культура у нас вообще не повышается, да? Будорги все, полагаю. Странно, здесь стоит в здание, которое повышает культурное влияние. Странно. Алтарь Одина. <шум> прихода будет устанавливаться армия. Ладно, здесь традиции поставим. Выведу в отряду всех посадили в лесу. Это неодрымая орда пусть будет. Ну, здесь пусть армия сидит пока что, как бы, восстанавливает порядок общественный. Через пару ходов будем двигаться на... На Нартов, хотя я даже не уверен, стоит ли. Уже будет хорошо подготовиться к этой атаке. Да уж. Здесь ничего не построишь толкового. Ладно, когда армия найму какую-нибудь. Вот, Войны Волки у меня появились. пожди Бой 51. Посчитай как твои принципы. Да их уже нется. Да. Надо было ну, поздно. Начать. Как легионеры, ну, короче. на ему да. ну так. Но как у моих легионеров шо? наверное, очень много брони стало, я так думаю. В чем отличие? Так на будорке все-все более-менее. Ну, все более ну вот, солиция, опять же. Ну... Ну, в принципе, все, пока что. Уже все более-менее. Но, вот, блин, с я пока что... Господи. К войне с ними я пока что не готов. Но они ко мне относятся хорошо. У меня с ними отношения. Какие у меня с ними отношения? 45. Ну, в принципе, не должны меня напугать пока что что буду армию элитную Буду распускать, распускать по-тиху Всяких бомжей uh -huh. Вот у меня же армия, кормящий кормящих боевых человек <laughs> Надо их уже переименовать хотя бы и нормально армию сделать Так, как их переименовать? Об армии, да? Да no. Как их переименовать? как кормящие Одина хотя как это блин, ладно, я потом подумаю над названиями я не придумаю ну, в принципе, все, можно решать ход угу. я думаю так так, так, так так, у меня восстание в столице, отлично Галатия, В это горе нападения. В где вы находитесь, а где я вот у меня? объясните. Айти выплаты у меня. 500 монет. Они отрыгли вашу... <фу> <Безжетный. соценно> да. шли <соценно> всех нахер. Зачем ты с ними обсуждаешь соглашение? Деньги прошу <соценно> с них. Ну, отлично, но они все отказываются. Пусть отказываются, да? <соценно> Просто время тратим на эту хуйню. Идите все нахер <смех> mm -hmm. Гражданской войны нету Интересно Так, отлично, сейчас общественный порядок улучшится Наталья подойдет, разобьет мятежников сраных Так, все, сейчас все прекрасно будет наконец-то Так, а рабы, короче, так и не вернулись ко мне. Интересно, Куда они ушли? ливнули, походу. Супер. Просто логично. Вот взяли, ливнули. Так, ну я смотрю в Монстр-Дивусе. Я не смогу ничего такого нанимать. Вообще, экономическое здание. Ой, здание, господи. Город. Население в гневе. Так от чего в гневе? убить. Просто так. Мы в гневе. Не знаю, странно. Так, вообще, что я строю? Казармы, вспомогательные войск. Нахер они мне нужны. Я не знаю, зачем я это строил вообще. Надо казармы, когорт строить. Вот что надо. А, у меня не было возможности построить. У меня не было что-то возможности когорт нанимать. понял. Так. Так, мне нужен мозучек. <свист> так, так. Да. А мне надо, как всегда, жратву, и надо, как всегда, собраться с восстанием. 74% серьезно. Офигеть. 54%. Ну это жестко. 54%. Ну-ка давайте-ка мы откажемся тогда. От еды лучше. Ничего <свист> восстания не будет. Завоевать верность нельзя, вы и так завоевали их верность. Нифига себе. Хорошая завоевал верность 54% граштанского <laughs> войны. Да, Устроить чистку им. Да, ничего я не могу им сделать, к сожалению. Устроить пир. Да. Пир на весь мир. Блин, у меня. Будын, почему ты нет со своей женой? Мне нужны вообще-то наследники. Блин, мне так осталось немножко до Империи, ё-моё. А у меня до Империи ещё знаешь сколько? Мне так, надо буквально еще... две территории, захватить три, и уже будет Империя. Ну, вот, мне осталось ещё пару территорий, захватить у меня будет э -э Империя, уровень Империи треть. Ну, у меня шестой. <связь> <связь> ну, ты же Рим, правда. Ну, типа мне надо просто добраться до шестого уровня, я бы тогда бы мог этот... Или я могу сейчас уже сделать? Нет, ну надо шесть, чтобы было. А, или подожди, 5 написано. Ведение правящей партии 65%. Или. Это не пятый уровень. А, нет, у меня четвертый сейчас. Надо пятый достигнуть. Короче, видимо, гражданского войны не избежать по-любому будет. Гражданская война. Ну, у будет гражданская война, я пока что. Ну, я не знаю. Короче, я буду чилить, а ты будешь сжаться. Да, по-другому и не скажешь. Да. Не, ну как бы, у сейчас тоже вот, сейчас восстание вот отобью, последнее восстание, и буду потихоньку собирать армию и собираться на анартов двигаться тоже. Границы мой скапы подводить. Ну, надо тоже нанять, что там, какая у них армия состав. Так, ну я всю армию переобучил, получается, у меня теперь уже не осталось никаких принципов. Ну, там, мне нужно избавиться от копейщиков новобранцев и уже нанимать тех э, копейщиков вот она или вот она. Вована. нормально нанимать. А прашников распускать. То есть я буду уже так переучать, как ты. Может, мне опять повезет? Не будет грешницкой войны. триумф? У тебя? Ну, нет, я просто говорю. тебя триумф типа... Я думал, у тебя в гневе. впервые, впервые триумфы с Фракция, конечно, на бак Кстати, это греческая была фракция на востоке далеко. Дорогие, если я могу вынимать вообще кого-то нормальную? Вы копейщики? Вот она. Вот она. Рыба моей мечты. Да. Вот она, вот она. Войны, волки. Нормально такие ребята. Волки. А что у них атака хорошая? Стенокопии. Стенокопии. Это что за вообще? Что за они? Зачитом режиме бою 94, ничего себе. Ого, 51 атак у них. Но у них брони почти нет. Ну да, у них брони нет, но они хорошо дерутся. У моих-то и броня 92. Не, у меня есть эти накопии отряда, я могу их нанимать. Не, ну они, наверное, хрена дерутся, спадит. Да, они хреново дерутся, но у них защита делся 4. Типа, вообще пофиг, когда лучше атака была. Давший клятву крови. Вот у меня тоже у них нет защиты. Ну, 58 их защита. У этих 66, ну да. У Мечников 46 вообще защиты, то есть. Самый лучший выбор это воины волки я считаю. Ну, да, они будут атаковать, если они заходить с флангов, то это вообще топчик. Ну, то есть я оставлю каких-нибудь братьев-копейщиков, и с флангов будут заходить с этими воинами-волками. волками. волками. Mm -hmm. да. Мы еще три отряда учеников. Нет, три будет многовато. Два. Так, вот здесь еще армия сидит. Тут нужно ее переобучать будет потихоньку, но... если я не сделаю только. 75 атак у отряда. Мне интересно, насколько они хорошо драться. Commander. Так... Ну, не знаю, на ход я хочу вывести армию отсюда. И уже нанять хорошие отряды. А я лучше, кстати, могу нанимать, нет? А, нет, походу. Да, я буду нанимать сейчас этих воинов-волков. Волков-петухов. Да. Так, здесь общийсяный порядок. Пойсится на 20. Это прекрасно. Здесь я еще посижу немного. Здесь копеечка на наверное, распущу. Тоже уже буду переходить нормально нормальные войска. Так... Ну, вроде бы все, да. Можно разрешать ход, наверное. Давай. Сделай это. Я подумаю. Так. Эм, Анарты нет, Афины нет. С кем поторговать? Ну, давайте с вами. Не хотите, ну как хотите. Ладно. <coughs> ладно, ладно, тогда все. В принципе, в принципе да, все, можно сейчас в жопу баба какая-то неужели теперь никто не будет постоянно кидать эти договоры сам так и нету восстания а или чё ой ой раскол политическая партия вышла из вашей фракции делал вам войну Um. Так, отлично. Эта фракция всего имеет два города, серьезно. На все, что охватило ваших сил. Так, а в Брундизии сколько войск? Ой, много сил. Не получится захватить. Хотя, для нет, не получится. Только единственный минус, то, что они захватили два города, которые на самом юге находятся. Один такой хороший минус. Учился Потому что мне надо армию отправлять хрен знает откуда Ну Блин, нет Какого фига, Гриффинсон Ваня Сейчас будет какой пиздец, честно сейчас. сейчас не будет гражданской войны опять. иди к черту баба Будет пиздец, я будет какой-то пиздец чувствую. Mm, да, конечно. договор не нападение, да. Раскол. Да нет, также точно получилось. Короче, тут у нас сепаратисты какие-то. Легион Италика первый. Ну что? Как смеете называться первым легионом? Чертовые бичи. Смерть. Моих воинов логов. У сестры боевой дух. Ну, понятно. Так, объявляю войну. А, нет, не могу. Подожди, ка Секундочку. Кельты, извините, конечно. Разрываем с вами договор. Ты с ними воюешь, кстати? А, да до сих пор поэтому да, с ним вою так нет это не вся моя армия чуваки это не вся моя армия это вся вот это вся что не нравится да все минус кенти сосать уроды сосать Я-то думал, там будет какое-то прям жесточайшее восстание. Там оказывается что блин, одна провинция. Даже не, не одна провинция, а полпровинция у меня восстала. Рим не впечатлен таким войском. Я видел, я видывал и побольше войск. Мне надо только единственные корабли как-то так э, перенаправить, что ли. Как сказать... Чтобы можно было нанимать. Я, может, даже высужить, скорее всего. А там никого нанимать, кроме как левисов. Поэтому спорно будет весьма высадка. Скорее всего, она закончится. Вот ну, теперь даже территория красиво стала. На карте. А, ну, в смысле, захватил центр? Ну. No. Да, есть такое. Осталось мне захватить еще на, на, на земли анартов. На уже будет более-менее красиво ну да надо дальше нам двигаться на юг ну, да на галич да на минск нет там нет таких землей ну ладно считайте что не похититесь так мне надо что-то решать с марварами. Потому что мы Галию так это еще пока не захватили, толком, надо дальше двигаться. Слушай, как выдать замуж э, свою дочь? Там колечко у нее должно быть нарисовано. Иконка. У этого персонажа нет мужа. Ваш призн... И у нее 30 лет ей либо ехаризмы не хватает, чтобы мужа взять. Ну, то есть она тупая, тупая дура, блядь. Ему вообще никому не интересно. Шлюха какая-то под забор, не <свят> Надо, Надо королю он, нашему А, ну блин. Он же нас сдох уже просто. <свят> он сижив, ему. Моему царю 70 лет уже. <свят> У него печальники обижили. Никого. <свят> только это дочка эта дура, которая замуж не, <свят> не выдать. Да, к <свят> сожалению. Совершенно... Семья, короче, уродов там просто. У бы сейчас просто. У, у Слева сейчас сменится, наверное, династия. Так, ладно, я, наверное, закончу этот ход. Все? Давай заверши ход. А, нет, регион Персик прокачался. Вот тут еще целую куча улучшений надо сделать сейчас. Так. А что, кстати, сколько у нас теперь шанс? А, я у меня... Да, теперь у меня под защитой я должен быть, наверное, из-за того, что произошел раскол. Я так понимаю, на самом деле, на то, сколько территории будет захвачена этими восставшими, на это влияет, видимо, то, насколько я с Сенатом хорошо общался. У меня было вообще все более-менее с ним. Столько времени я оттягивал войну. Поэтому там всего две территории маленькие Забунтовались. Сейчас по-любому отступят. Млатежники эти. Да. На мою территорию, спасибо. Давай убивай их там. Нечем убивать. Но они все равно не смогут как бы напасть. Но я думаю, они не на меня нападут, надеюсь, на это. Потому что у меня в городе вообще никого нет. Семь отрядов чего? Ну, семь отрядов, ты что, это считаешь много? Нет. А у них-то там все с этими серебряными лычками, они тупо вынесут сыр. Так, здесь у нас положительный порядок, отлично. Здесь еще ход подождем, как раз постановится порядок. Будет уже минус 40. <клёх> отлично. Так. Ладно, ну, надо мою дочь выдать замуж. Это 30 лет это уже. Уже вряд <клёх> ли <клёх> <ты> выдал замуж. <клёх> уже там все высохло, у нее. Никому она уже не нужна. <клёх> так. Так, да, да, как этот... Адалин... Блин, как вы это? Да, там колечко есть, типа, ну, не знаю. Там должно быть колечко нарисованное. Ее нажимаешь? У нее там кольцо mm. красное есть. Заключить брак. Нет, там нет такого. Есть, должен быть по-любому. Интриги там, вкладка. А, интриги? Почти новую должность? Ну, вон же, вне зоника. Там нету. Там, ну, пустой, типа. В смысле, пустой? Там не подсвечивается ничего. Если не подсвечивается, ну прочитай, там харизму, значит, не хватает или еще чего-то, я не знаю. Заключить брак. А, это без... Да, харизмы не хватает. Ну, я и говорю, она тупая. Станется харизмы 20, а у меня сколько харизмы у нее? У нее харизмы 15, 14. Так как прочитать харизму? Там действия какие-то делать можно. Которые повышают харизму, надо читать, короче. кончить жизнью. с жизнью. Харизмат писанаж это слишком велика. Я я думаю мог. Ладно. Так, надо что-то поставить, короче. Ну да, ничего не могу построить. Слушай, можно сидеть тебе Еще? займу? Ну, <laughs> я как хочу обычно это... Я хочу просто построить алтарь один. Ну, не сколько ты надо? Тысячи надо Опять ты сейчас меня две тысячи возьмёшь? Ты заколебал Сенатор и сепаратисты у тебя там, да? Ну, я в курсе Вы истинный хитроумный Ну, не две тысячи Сец. А А у тебя кто я? А у тебя кто я? А? А тебя кто я? Агрессивный, надежный Агрессивный. настолько агрессивно, что тут всего 5 территорий. атари Одину. Пища минус 4, ну это ладно, пофиг. Мне минус 6, это может зашатия, я думаю. Да. Уже пора прощаться. Всем пока, удачи. Да, всем пока.